Привет! С вами интернет-магазин Keramis. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе Texture Stories от нидерландской фабрики BN International. Компания BN уже не одно десятилетие является признанным законодателем моды в сфере декоративных настенных покрытий и одним из ведущих брендов рынка продажи обоев. Новые коллекции бренда разработаны креативной студией In-House, основное направление которой внедрение в производство новейших тенденций и технических новинок мира на стенах покрытий. Что вам больше по душе? Эффекты бетона, текстиля или мела? Коллекция Texture Stories предлагает широкий спектр различных текстур, каждая из которых отличается своей нежной элегантностью и привлекательностью. Большой выбор стилистических элементов позволяет создать разноплановые дизайнерские композиции, которые удовлетворят вкус даже самых искушенных эстетов. Радует глаз и колористическое разнообразие. Линейка выполнена в сдержанных цветовых тонах, которые станут отличной основой для классических и современных интерьеров, спален, прихожих и гостиных. Мягкие серые, коричневые и бежевые цвета чередуются с темными драматическими тонами. Четкие геометрические узоры, тонкие отпечатки и принты манипулируют чувством объема, добавляя поверхности глубину и создавая легкую визуальную интригу. С обоями Texture Stories каждая стена в вашем доме поведает свою неповторимую историю, какую решать вам. Данные обои отмечены потребителями не только за эстетические качества, но и за выдающиеся характеристики в их эксплуатации, в том числе соответствии всем нормам экологической чистоты. Выпускаются они в стандартных рулонах шириной 53 см и длиной 10 метров погонных, что упрощает расчет количества материала необходимого для оклейки помещения. Флизелиновая основа имеет плотную структуру и обеспечивает покрытию высокую прочность и долговечность. Также обои на флизелиновой основе чрезвычайно эластичны, что поможет избежать растяжения и сжатий при поклейке. Рисунок и цвет не выгорают при воздействии прямых солнечных лучей, а значит обои сохранят свой первоначальный вид даже спустя несколько лет. Моющаяся поверхность обоев существенно упрощает процесс их очистки, а циркуляция воздуха под покрытием сводит на нет риск появления плесени и грибковых инфекций. Бесценным плюсом данных обоев является их износостойкость. Их можно чистить щеткой, они легко монтируются путем нанесения клея на стену, а при демонтаже удаляются без остатка. Великолепное сочетание утонченного современного дизайна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 Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.